Бляха, выехал на эту, на... А ну что ты делаешь, ты твою мать дебил! Я от самого начала... От начала. Кто из вас трещит там, моторош? Понятно. Почему у меня машина дергается? Так, да... Ты наставил тут этого говна, блин? Столько народу Это что за истерический смех там будет? Да свалили, все спокойно такое. Видишь, что дерьмо творится И ходят все спокойно Разбежались быстро да В каждую скамейку врезался Давай Сейчас мы это все сделаем Как нефиг Самое жесткое прошли, короче Я так понимаю Я не думаю сейчас, что тут будет сейчас Дичайшие перестрелки там Или еще что-то такое Просто хлопнем тро троих Зайчиков Бляха, ну ехать далеко, я так полагаю, да? Линия такая красная, отличается от всех. Видать, это реально финал. Ну, на карте я имею в виду. То желтая, то, то синяя, по-моему, да, были? А тут красная такая. Прям красная. Так, а бар это не этот, не треворовский бар? Ламар? Ламар, дружище, ты прям слишком уже стянулся. Братунь, за своих слишком ничего не бывает. Я просто помочь хочу, понимаешь? Не, я серьезно, чувак, ты крутой, ты помог. и Майку с Тревором тоже, спасибо тебе. Ты настоящий колледж, я люблю тебя, чувак. Я тебя, братан, разобрался со всем этим дерьмом. Почти, еще пара дел. А, черт, знаю, этот тон. Ты наслед напал, да? Ладно, Нигер не буду, мешать. Давай, не заляг на дно, пока. Я надеюсь, за каждым не надо будет, ну, за каждого игрока. Вот, ехать, ехать, ехать надо. Ч куда у меня текстуры-то делись опять? А, ну так вот ехать. Я думаю, они там сами добрались, наверное, да, до места, которое нужно. Леха, херасьи этот бар как далеко. Пипец. Кстати, я походу в этом баре-то и не был, да? это новенький, что-то новенькое. Или в него можно попасть только вот по, по сюжетке, по миссии. Так в него нельзя попасть. Бляха, ну... Сука. И, и сваливают. Постоянно так. Говнюки. Роды. Что за вертушка? Подозрительная. Очень подозрительная вертушка. Бляха выехал на эту на. А, ну что ты делаешь, ты, твою мать, дебил? Что? Ехать все не Да вы издеваетесь, мать твою! С самого начала, блин! Идите в жопу! Майкл! Ты там далеко от цели, нет? От своей? Фу! Что так все жестко-то, бляха? Во, Майкл хоть недалеко от цели! Блит, истречи! Стречи! Стр... Стрейч, Стреч, Есть такая пленка, Стреч Бесит Так, все, приехал Треч ты где? Кто из вас треч там, Артуш? Кого? Стреляй ты, ну, дебил! Кто из вас треч? просто а я его убил уже убейте баллас а уйдите от баллас а, уйдем все поехал да вгони Че не за мной делать, да что уберу задрали нахер есть фрэнк твой приятный стрельб больше не проблема вам не неприятен этот чувак нас продал спасибо брат что тут у нас в нашем списке и Агент Хейнс. Так, ладно. Тревор. Я думаю, они-то они приближаются. Я думаю, к, к целям-то сами. Ну, как бы, двигаются на карте, интересно. Или мне все пути надо будет самому ехать? Так. Да, недалеко. Ни одного человека не задают Так, я за мис Хэнсом Лес, попробуй подключить я. меня, хочу еще раз напомнить <связывающий> себе, какой он мудак Лос Сантос Лос Сантос, город святых Город грешников А между ним не лишь ФРБ Снято Боже, ну и говнище кто сочиняет эту херню Так, ладно Ты правильно кадрируешь? Да, это отлично выглядишь Это подбородок Острый Ладно, звук чистый, хороший Раз, раз, два, раз, два Да, все отлично Ладно, работаем, я готов А ты? Поехали Ладно, народ, начали Я профессионал, поехали Привет, я Стив Хейнс Привет, я... Так, нажмите включить для... Вид... Ничего ну, у меня машина дергается Так, да <звук> <звук> Ты наставил тут этого говна блин. <звук> Зачем столько много Мусорных ящиков Вы ч, свиньи что ли все Так, где он Леха, мент стоит еще здесь Да выруби ты его! Выруби его! Дебил. Что, бляха? Так, снайперка. Все, короче. Где этот дебил там? Крутится, вертится. Так! В смысле? Твер упустил шанс убить стива, теперь кишит коп Так, где этот дебил? Он? Нет, не он, не он О, вижу Бляха. Нормально? Это, это нормально? Он сидит прямо за этой штукой О, о, о Вижу Все, готов Черт, это ну чего? Как его там? Они его подстрелили нахер Вот говно Уйдите от полицейских Все, погнали Две Так, да, Две звезды Не так уж много в принципе Уберем Давай кто струсит Никто не струсил Молодцы оба Бабу там жалко Леха, Столько народу ха <смех> <Слушай, смех> что за истерический смех там будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Просто дичь Да свалили, все спокойно такое, видишь, что Дерьмо творится, и ходят все спокойно. Разбежались быстро, в каждую скамейку врезался. Давай, свалил Зашлись, где дорога? ммм ммм Да кто тут настроил-то все как говна этого? Как мне отсюда выехать-то, убраться, нахрен? Бляха, опять сюда куда-то заехал, где дорога-то, мать, вот твай вот, вот, вот, вот, вот, вот, твою. 10 <ролкнул> Че за лаги-то, бля? Все, вали, вали, прячемся, прячемся. Так, Сюда куда нибудь под мост. Да блеха Вот как магнит вот эти всякие деревья, скамейки, всякая херня это блядь. бесит уже. где-нибудь. Сядь! Все, разобрал. Аллилуйя! Кому еще? следующий так чем там еще кому-то я думал но тоже хоть недалеко не пришлось ехать всю дорогу Полнейшая дичь просто. Go go go гоу go go. Скорее здесь hey, он He's выходит из клуба, сейчас я все сделаю. Fuck <laughs> пока. Из-за того, чтобы убить, короче, фуки. В смысле, че ты стреляешь? Сейчас я все сделаю, говорю. А у меня нет пушки, что ли? Убийца, уходи на, уходи нас отсюда. в смысле? У меня нечестно, у меня нет патронов, у меня нет нечем стрелять. Надо было выйти, короче, и так пострелять Жесть да ладно, убейте меня уже Заново начнем Нам бы, короче, сразу выйти и, перестрелять Все Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. так водил я загасил там ауди отряд все хорошо а я их просто сейчас прикончу <кхе> чем мне от них выходить а да что первый раз уже так давай еще один а еще два еще один да не один все чуваки чисто больше ряд не будет беспокоить Теперь нам, только, нам больше некому подавать оружие, но ну, да уж. Кто следующий? Я прихвачу на Уэссон, чтобы мы смогли с ним повеселиться. Бляха, еще что-то. Значит, придется, наверное, делить серию. Я вот так и думал, что затянется. Я фиг знает, посмотрим. Дэвин окружает бойцы Мери Уэзер. Меня беспокоит... Меня не беспокоит, только если буду новости излетения. Так, захватить Дэвин. А ч мне нету не проехать? Ладно. Так, у меня есть глушаком пистолет. С глушителем, да? Ага. Штик. Просто стался. Яха. Ты фу ка Давай, малайс. Отлично сдох. Стелс не получилось, короче Ты не сможешь вечно прятаться так. внизу еще один, да? Бляха Where JUDY Да, чуть и деревянная башка, что ли... Это еще один дом. Давай. Короче, меня уже за пошли не в жопу все. Пошел на. Куда же? Так. Где я там еще один? Дыхнет, дизель. Нихера. Like так, мне в дом надо зайти. Как мне попасть так к этому? туда Ляха. Ah! Все отлично. Он здесь внизу где-то. Как мне попасть к нему в бассейн? Или не внизу где-то. Он там где-то. Чёрт. Вот лестница. Ладно. Это уже нормуль. Что значит, все, оперативники погибли? Wait, wait, стой, стой, выслушай меня! Никаких разговоров. Все, окей, okay, погнали. Мистер Ройстон, у меня а, давайте вывезем here. его из города стримится на скалах уграет а уж заповедник гора чили <связь> так еще они его, они указнят его, его по-любому типа убить надо, нет то что так то он не отстанет ну, никак что происходит? Ты, ты не знаешь во что ввязываешься? А медитируешь что ли, шарлатан? Я, Ты весьма неплохой боец, разобраться с персональными убийцами. Такие людям не нужны. твоей компании скоро освободится пост исполнительного директора. Пижон. Я против тебя ничего не имею, но если не считать, что у тебя очевидные проблемы. Все проблемы бывали от Майкла, и он должен был умереть. Ты смотришь на дело рационально. У тебя есть люди полезные, есть бесполезные. Те, кто бесполезны, должны умереть. Лично я не рациональный. Не блевать. полезный ты или нет. Like taking you out, вот мне хочется я замочить, Дэви, я это, это делаю <сорщили> Я серьезно, работай на меня, у тебя будет все, что о чем ты мечтал Я мечтал только об одном, <сорщили> понаблюдай, ты теряешь сознание <сорщили> и приходишь в себя, <сорщили> когда я буду медленно тебя потрошить <сорщили> Да, да, <сорщили> именно такие креативные люди мне и нужны, ну давай же, выпусти меня отсюда <сорщили> <сорщили> Слушай, у меня своя компания, Тревор Филлипс Индестриз коллега-бизнесмен, давай я коплю долю в своем теле. Нам деньги... Дам денег на развитие. Ну, ты, стало быть, не впустишь, но денег у меня сейчас до хрена. Так что ты ровным счетом ничего не можешь не предложить. Это конец, друг мой. Я тебя проучу. Забери деньги, отпусти меня. Та... Вот не чтоб назад сдать. Вот она прыгет вперед, а? Бля, вот ну, если бы не вот эти вот поездки долгие, уже бы прошли. А так мне придется, короче, походу разделить Я серию сказал. на две части. Them, нет, затянулась она. Очень жестко. Ты еще сейчас на гору надо заезжать будет. Зачем? Вот я, я не понимаю, зачем? Эй! Эй, так ладно. Что там? Ну, почти. Ну почти. Ехали. Так, где тут поворот? Не пропустить бы... Ай-яй-яй, главное не перевернуться. Не перевернуться и не слететь, чтобы не взорваться. Это а будет дичь. Are, ну что, бежим, сейчас мы можем поговорить за на глаз. On глаз. On Музычка за всю игру музычка заиграл. Эй, ты у вас все нормально, все зашибись, Амига Отлично. Франклин. он придет. Франкер. Эй, чувак. Ну что, дело сделано? В лучшем виде, правда же, приятель? Я облажался, чувак. Выбрал третий вариант хреново, правда? Дэвин, ты понимаешь? Я думаю так. Хотя, конечно, я же не такой ушлый бизнесмен, как ты, но я думаю так. У твоей разновидности американского капитализма, который ты практикуешь, есть два врага. Враг номер один – аутсорсинг. Ты нанял частную компанию, чтобы она сделала за тебя газную работу, а потом не заплатил ей, так как подумал, что ты такой большой, крутой, и поэтому все эти правила игры не для тебя. А еще, еще враг два – вывод прибыли в офшоры. Офшор? О, это просто ужас. Ты же не задумаешь, поручить что сэкономить немного денег? Нет, конечно. Нет, я никогда не собираюсь. Нет. Ну, Дэвин, твою точку зрения мы знаем. Держи свои сродные проблемы подальше от Америки, да? Вот в таком изложении все предельно логично. Разумеется. Эй, Дэвин. вообще страна. Спасибо за советы. Пока. Прикончите Дэвина. А, они сейчас скинут, короче, его просто. Ой, дерьмо. Она не должна там взорваться. Итак, мы... И что теперь? Заряжем на дно и будем жить дальше. Как друзья. Что, а выбор у меня есть? Если честно, то нет. Ну ладно. Значит, будем... Ужасными, холодными, <соединяющие> не имеющими чего общими <соединяющие> с друзьями <соединяющие> Точно, прекрасно Тогда мы сможем вернуться к нашим любимым методам обогащения <соединяющие> Твою мать, я не знаю, сколько они лучше методов Дэвина <соединяющие> Франклин, лицемерие, величайший добродетель цивилизации <соединяющие> Бог ты мой, твой психотерапевт, <соединяющие> психотерапевт страшный человек <соединяющие> Знаю, я по-прежнему все ненавижу <соединяющие> Но, по крайней мере, теперь я могу об этом рассказать Да, но я ненавижу тебя, я могу об этом рассказать Значит ли это, что мне психотерапевт? Слышь, чуваки, вот смотрю я на вас, мудаков и Вы меня Чего там? Франк, Франк, ты франклин зря бесишься Франк, правильно франклин Франк, Франк. бойся и я тебе скажу я слишком стар для этой ерунды Вот и все, друзья. Последнее задание. Последнее задание. Вот. Там, наверное, музычка должна играть. Вот. Видос, да, я, короче, разделю на две части, потому что он больше часа мне заняло, короче. Вот. Это все из-за того, что вот эти езда, езда, езда, езда, езда и езда. Короче, вот. Ну. Как вы говорили, да, все довольно логично. Вот. Я думал, будет намного серьезнее разборка между друзьями. Но они как-то вот так сплоченно соединились, короче, и всех своих врагов поубирали. Вот. Сразу бы так, сразу бы так, да? И не было бы вот этих разногласий. Ну, тогда бы не было игры. Вот. Ладно. GTA опять отличная игруха. Да. За всю игру, наверное, последние вот эти вот две миссии, короче, что-то мне... А, ну и полеты. Подорвали пукан, вот. Так что так. Так что так. Посмотрим, а, что там. Есть что-нибудь еще? Ну, наверное, свободная игра сейчас должна быть. Обычно. Так, что это? Пациент хусвал. Приемная доктора из сайда Френдлина. Информация клиента строго как Искренне надеюсь, что этот мая... этого маньяка скоро арестуют. Пытается считать себя хорошими, результаты катастрофические. В отличие от психически здоровых людей, не испытывает ненависти к себе. Неуверенный в себе скопи... скопидом. Считает, что выше соблазнов. Считает себя спасителем женщин, что странно, учитывая особенности поведения. Заботится о семье, несмотря на очевидные проблемы. Скорее всего, не инвестирует деньги, а хранит их под матрасом. Не способен понять страдания других. Уважает право собственности, но не чужое, разумеется. Йога не пользовался популярностью, в отличие от убийств. Избегает утомительных упражнений. Легко сходится с, с людьми, с какими именно я даже боюсь представить. Средством дефицита внимания? Так вот, зачем я учился на медика? Это типа, моя это... Карта, да? По результатам игры типа. Понятно. что, Понятно, да, я ужасный человек, ужасный. Ну, в принципе, я никому ничего, я плохого ничего не хотел сделать. Вот. Посидите сайт, что-то там, опа. Вот баблиски пришли. Посидите сайт социал-клуб, чтобы получить отчет о психиатрическом. Ага. А это что за какое-то еще задание? Ну-ка, а Тревор приехал все домой, ну что, ты неплохо устроился? Что? Что ты, что ты? Здесь делаешь? Так вот, как ты встречаешь родную мать, Тревор. Да ладно. Я не знал, что тебя выпустили. Ты ни разу мне не написал. Ни разу не навестил. Но. Но. Ты, наверное, девочку себе не нашел. Тревор, скажи. Ты гей? Нет. Может, дело в этом? Нет. Мне плевать. Более того, я всегда хотела, чтобы у меня был сын гей, сын, который бы не забыл родную мать на мама, на мама, на мама, на мама, мама. Никаких но. Понял? Я выносила тебя. Выкормила тебя. Отняла от груди. И посмотри, во что ты вырос. Ты всегда был жалким, неблагодарным, хнычущим говнюком. И мы об этом прекрасно знаем. С тобой вечно что-то было не так. Ты стыдился саму себя, ты стыдился меня, свою родную мать. Я здесь уже несколько часов. Ты принес мне что-нибудь выпить? Дал сигарету. Помассировал мне ступни. Я-то уже старуха, но ты в расцвете сил. Неужели у тебя нет сердца? Извини. Ну-ну-ну, no все no хорошо no сюда. Так no. как, как oh, таки бегает. Довольно. Я старая. Старая, усталая, и одинокая. So прости, прости за все. Exactly. Вот именно, за все. Тревор, я старая женщина. У меня нет страховки. У меня есть деньги. Не нужны мне твои деньги. Ты кем меня считаешь? Проституткой? Ты думаешь. Да ты просто больно. Что я могу сделать? Мне очень больно. Ты должен раздобыть для меня Делу Дамоу. Это можно. Только много, буквально strongly, Bubilly, целый грузовик. И не эти жалкие мосюльки, настоящие таблетки по тысячке миллиграммов. Ладно. Если еще сможешь найти для меня порядочного ]Jenny. чудо ну, мы Но мы знаем, forme, что кто-то должен заменить тебе отца. Жесть. Найдите фургон с Понятно, это у нас дополнительное задание, фургон не отмечен, придется его искать как бы, но я этим заниматься не буду, основной сюжет у нас пройден, вот, я не думаю, что это слишком важное какое-то задание, вот, короче, на этой ноте. Мы заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.